Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после размещения в соцсетях комментария о помощи семьям с детьми. Была проведена проверка в связи с опубликованным комментарием, принято решение об отстранении Бузовчук от должности, говорится в сообщении. Порталы о регион 64 со ссылкой на исполняющего обязанности главы района Алексея Стрельникова пишут, что чиновница будет уволена по инициативе работодателя. Отмечается, что специальная комиссия завершила свою работу. Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше дают, тем больше хочется. Лучше пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали. Приводится пост девушки. Как уточняет ТАСС, речь идет о комментарии в одной из групп в соцсети ВКонтакте, который оставил пользователь под ником Лидия Прозорова, на странице которого размещены фотографии Бузовчук. 11 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что с 1 июня должна быть произведена выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с 3 до 15 лет включительно. Позднее правительство утвердило выплаты для семей с детьми. Право выплат на детей до 3 лет получит дополнительно почти 1,7 миллиона семей. Позднее в Минкомсвязи заявили о запуске сервиса для оформления такой выплаты на сайте Госуслуг. В конце марта Путин в обращении к гражданам в связи с распространением коронавируса заявил, что семьям, имеющим право на капитал, предлагается в ближайшие три месяца выплачивать по пять рублей на каждого ребенка до трех лет. В конце января 2019 года в Саратове уволили начальницу отдела образования администрации Октябрьского района города после проверки сообщений о том, что учителей одной из школ в мороз отправили помогать дворникам убирать снег.